Всем привет! Вы смотрите телеканал форума Свободной России. Мы продолжаем рассказывать о том, что происходит сейчас в Украине. У нас на связи бывший депутат Государственной Думы, наш товарищ по форуму, политик Илья Пономарев. Илья, привет! Привет, привет! Скажи, пожалуйста, сейчас в Киеве, да, находишься? Да. Что сейчас там происходит? Война. Война. Мы... То есть идут прямо боевые действия внутри города, да? На улице. То есть, ну, э, э, так скажем, э, они очень странные, они пятнистые такие. То есть, э, сегодня был одномоментный э, большой военный успех. Было уничтожено 20 танков. Оно было как раз на э, то ли подступах, то ли вот уже внутри города, ну, северной части города Киева. Просто я не могу точно понять, они уже вошли в город или нет, но то есть, ну, 20 танков – это одномоментный очень большой военный успех. Вот. Ну, просто совершенно непонятно, откуда эти танки, честно говоря, берутся. То есть я не сомневаюсь, что, наверное, то есть там военное командование, оно это, это хорошо понимает, но я это до конца понять не могу, потому что, ну, то есть идет наступление вдоль двух берегов Днепра, но да и там, и там, в общем-то, довольно сильно захлебнулось. То есть там, то есть там явно был план пройти быстрым стремительным броском, явно был план <соспорщик> с помощью десантной операции захватить аэродром Гастомель, это ну, примерно 30 километров от Киева, по правому берегу, то есть с западной стороны и использовать дальше этот аэродром для подскока, соответственно, десантных войск. Потому что мы знаем, там вся эта операция с самого начала пошла не по плану. То есть захват этого аэродрома это было десантирование. Последняя цифра, которая у меня есть, 160 российских десантников с вертолетов вертолеты нормально должны были обеспечивать там огневую поддержку их было много да то есть там этих вертолетов там 30 было звук звук пропал я, я тебя не слышу Ага, да, все, все. слышишь сейчас? Да, да, да, -да слышишь. Все, да, извиняюсь, мне звонки очень часто приходят, я извиняюсь за это. Значит, э э эти вертолеты сразу попали под сильный огонь э нацгвардии, которая защищала аэродром. Э российская армия потеряла три вертолета, э после чего эти вертолеты улетели и оставили, бросили фактически э э э десантников, оставили их без огневой поддержки после чего они были планомерно уничтожены. То есть сначала их закидали градами, заодно вывели из строя взлетно-посадочную полосу, вот, рассеяли и уже дальше там, добивали по лесам. Но, судя по всему, все 160 человек погибли. То есть, во всяком случае, у меня нет данных по пленных оттуда. То есть граждане России тоже уже вовсю гибнут но... да, в больших количествах? Вот Последняя цифра, которую дает Минобороны Украины, естественно, мы понимаем, что то есть, так же как Минобороны России, Минобороны Украины тоже наверняка э, там, трактует все цифры в свою пользу, э, но последняя цифра это 800 человек э, погибло со стороны России. Ну и если так посчитать, э, можно же косвенно понять по вот количеству танков, э, на данный момент 30 танков. Э, в подбитых по количеству самолетов семь самолетов по количеству вертолетов шесть вертолетов а на данный момент сбито то есть можно, можно уже делать косвенные оценки что является правдоподобным неправдоподобным цифрой с точки зрения потерь может быть там не шестьсот не восемьсот может быть там шестьсот ну, но ну, то есть то что эта цифра уже уверенно переваливает через полтысячи за вот Полу, пол, пол, пол, полторы суток полутора суток боев да то это вот вот примерно а, такая цифра то есть совершенно очевидно что путин Шойгу, наши гениальные военачальники, они не ожидали а, такого сопротивления, и поэтому вот эти вот, ну, совершенно понятный план военный, который должен был реализовываться, он на данный момент не реализуется. А, возвращаясь, я извиняюсь, что долго рассказываю, но я просто, чтобы там картинка была более-менее понятна а, тем, кто нас смотрит. В Киев забрасываются сейчас а, так называемые диверсионные разведывательные группы, они иногда действуют под флагом украинской армии, иногда нет. Они мобильны, они по городу их отлавливают, уничтожают. Это, это серьезная проблема. Начался этот процесс с ночи. Я тоже немножко в этом процессе участвовал в вот, ну это такая, в общем, судя по всему, будет постоянная работа, которая будет идти идти и дальше. Ну, в общем, вот, наверное, так. Ну, последнее, наверное, что скажу, это, значит, вот по всему похоже на то, что <coughs> наступление с севера идет гораздо менее успешно, чем оно ожидалось. А наступление в ЛНР, ДНР фактически... Полностью провалена, то есть там нету продвижения значительного э, вглубь э, украинской территории. Самая успешная э, кампания, которую ведет российская армия, э, осуществляется на юге. Вот На юге положение тяжелое. Э, российская армия взяла Каховку, установила контроль над Южно-Крымским каналом, э, над плотиной Каховской ГЭС. И дальше, разделившись на два направления, подошла к городу Мелитополь, соответственно, запорожской области. И вот до сих пор очень противоречивые об этом сведения взяла или не взяла, но похоже, что взяла. <звязывая> Но Киев, я правильно понимаю, что Киев в руках пока украинских сил находится? Нет, Киев, да, Киев, безусловно, находится в руках украинских сил. Но э, здесь ситуация такая. Я думаю, что мы будем постоянно слышать в ближайшие дни информацию о боях в Киеве. Это не означает, что в Киев вошла регулярная российская армия. Это означает, что в Киев будут постоянно подбрасываться вот эти вот десантные силы потому что для всех вот информационная составляющая она является наиболее важной то есть для России важно поднять лак, над Заверховной Рады, над Банковой и так далее, то есть для Киева важно соответственно удержать зачистить и так далее то есть, но это все судя по всему будет происходить в отрыве от, осталь... от основных армейских сил то есть это скорее такая в общем информационная кампания. Скажи, но... пожалуйста, вот неприятный вопрос хочу задать, но его все-таки следует задать, потому что нам его тоже задают, и я слышу этот вопрос. Вот несколько лет мы слышали, что идет перевооружение украинской армии, что новые образцы вооружений, что есть натовские инструкторы, что украинское офицерство проходит подготовку, и что не будет никакой легкой прогулки, и будут очень большие потери в России, если она сунется в Украину. Ну и вот мы увидели, что за сутки российская армия оказалась под Киевом. Как такое могло произойти? потому географический Киев достаточно близко к северной границе. Uh, нет, uh, как раз еще раз все, что я рассказывал. Uh, ну, я, конечно, понимаю, что у меня, у меня глаз uh, там, uh, не может быть до конца объективным, потому что я нахожусь здесь. Uh, <coughs> Но я все равно стараюсь все-таки фильтровать какую-то браваду от uh, того, что происходит реально. Uh, мне кажется, что Блицкриг-то как Блицкриг провалился. И все mm -hmm. идет как минимум не по плану, не по графику. ...то российская армия, то есть реально... Звук опять, Илья. Если говорить про северное направление, то на данный момент бои идут в Чернигово, это самый близкий город к северной границе он не взят, и в него войска не вошли от Чернигова до Киева 200 километров, там 150 да, Значит, Сумы, другой областной центр на севере Украины не взяты. Тоже, соответственно, там идут бои, но как раз там очень сильно сыграла территориальная оборона, которая нанесла большие потери. Нет, как раз я считаю, что российская армия столкнулась ровно с тем, о чем ваш покорный слуга все время предупреждал в разных интервью, что это, что это безрассудно, потому что реально вся нация будет воевать и вся нация это фигура речи, но тем не менее в Украине через зону АТО, помимо значит, тех, кто находится сейчас в действующей украинской армии, прошло более 400 тысяч человек. И это все является горячим резервом, это люди крайне мотивированные, которые готовы стрелять. Поэтому даже те населенные пункты, которые российская армия пройдет и в которые она зайдет, она будет постоянно получать пули в спину. Mm -hmm. То есть это еще нету там полноценной партизанской войны, а она будет. И пресловутые жвелины, например, они работают. И если там тоже ты обратишь внимание на статистику по сбитию самолетов, то там практически все самолеты были сбиты в первые э, полсуток э, операций, и после этого их количество стало сбиваться гораздо меньше. И это не потому, что там они научились воевать. Они и так хорошо умели воевать, это летчики, прошедшие там, Сирию там, и так далее, но э, просто стали меньше летать, э, потому что понимают, что украинская армия может э, оказать им достой достойный отпор. Угу. То есть боятся попросту. Да. Ну и Джавелин, они, естественно, работают тоже. Да. А по твоим оценкам, вот каково каков моральное состояние российских войск, а не украинских? Понятно, что украинские войска очень сильно мотивированы. А есть ли вообще хоть какая-то мотивация у россиян, которые там оказались, ну, я не знаю, по разговорам пленных, может быть, еще что-то? Ну, мы ничего там, не знаем, и объективной информации, конечно, здесь не можем э, никакой иметь. Да? То есть там всю Украину э, потрясла история э, о том, что вчера э, значит, там, взвод, не помню номера, но то есть, там есть четкий номер, там, это не, не то, что это кто-то, одна бабушка сказала, э, взвод, э, разведывательный взвод э, российской мотострелковой бригады, Значит, сдался без боя uh -huh. украинской армии со словами о том, что э, там кемеровчане были, да, то есть мы участвовали в учениях в Беларуси, мы считали, что мы возвращаемся вместо нашей постоянной дислокации, а нас вместо этого при при привели как раз вот туда, там, значит, в Сумскую э, область, и, значит, чтобы мы типа воевали с украинцами, а мы на это типа не подписывались. Ну, там конкретные люди, там конкретные фамилии, конкретные части, то есть это не, не выдумка, и ну, это, наверное, говорит про моральный климат. Я вообще считаю, что из того, что я слышу, вижу, ты же знаешь, я такой человек с точки зрения социальных сетей довольно всеядный. То есть есть люди, которые там тщательно чистят свои там, значит, это френд -ленту, там, чтобы вот, только те, кто вот, единомышленник, там, значит, и так далее. Так, чтобы у чего у не залетело, людей, которые... да. Да, что у меня людей, которые там стоят на крымнашистской позиции, во фронтах довольно много. И я вижу у них, ну, то есть у некоторых там там, крыша отъехавшая, понятно, вот, но у некоторых я вижу очень скептическое отношение к начавшейся войне, то есть это примерно такая позиция, которая была выражена Леонидом Ивашовым, да, недавно мне там обращение о том, что ну, там мы, конечно, должны быть великой державой, должны восстанавливать Советский Союз и так далее, но война с Украиной это шаг в противоположном направлении и колоссальная ошибка российского руководства. Твой прогноз, я понимаю, что это тяжело делать сейчас, но на ближайшие дни удастся ли удержаться Украине на тех позициях, пока, которые здесь сейчас? Ну, я думаю, что позиция она будет потихонечку терять, безусловно, да, но ну, просто то есть мощь российской армии очень велика, но каждый следующий шаг будет даваться российской армии. Очень большой кровью. Самое важное, что армия не может оставлять в тылу крупные города. То есть вот они могут там например, обойти Харьков, да, но дальше Харьков надо взять. А это уличные бои. А уличные бои это огромные потери. Вот они Чернигов осадили, да, то есть но дальше его надо взять. Сумы там надо взять. А это будет крайне непросто. В общем, когда российская армия тренировалась, там, значит, были учения, которые фактически, они там, были пару лет назад, которые был сценарий, вот, ну, фактически захвата Украины, то тогда вся военная операция рассчитывалась на 9 дней, угу. вот, и, ну, то есть, вот, собственно, мы можем сказать уверенно, что если это произойдет, значит, больше, чем 9 дней, это означает, что Кремль просчитался. Вот. Ну и сейчас мы видим уже отставание от того графика, который был намечен тогда очень и очень существенный. То есть сейчас вот на второй день операции российские войска не выполнили ту задачу, которую они должны были выполнить в первые шесть часов. Того, чего значит, намечалось на этих самых учениях там самое важное потери потери потери вот поэтому настроение у нас здесь очень простое да? то есть день простоять и ночь продержаться и враг сделать сделать цену войны для врага неприемлемой Угу. А тебе не кажется, что Путин и его окружение вообще стали жертвами своей собственной пропаганды, когда они годами накачивали людей тем, что в Украине какой-то, значит, госпереворот произошел, установлен какой-то нацистский режим, и вот этот режим, значит, на самом деле не, прием, не приемлет большинству граждан Украины, и поэтому мы сейчас туда пойдем и легонечко, значит, все, зайдем, освободим Украину от киевской хунты, и все будет хорошо. И сами в это поверили, и вляпались вот в такую вот историю. – Знаешь, я те, честно, для меня абсолютная загадка всей той цепочки событий, которая началась с момента признания ДНР и ЛНР. Я, как ты знаешь, в это не верил, ошибался, я всем тоже. говорил о том, что этого не произойдет, и более того, я по-прежнему что считаю сейчас, я считаю, что там за… Два-три дня до того момента, как произошло признание ДНР и ЛНР, еще такого решения принято не было. Я считаю, что оно было принято довольно в последний моменты, вот, в частности, то, что Госдума там поддержала законопроект КПРФ, они а единой России было связано ровно с тем, что нет этого решения, поэтому, что там Путин хотел это использовать для, там, значит, страшилки Западу, то есть там, чтобы показать, видите, вот там с какими сволочами мне приходится работать, а я хороший, умеренный, разумный человек, вот, но оказался в итоге неумеренным и неразумным вот и только это дополнительно, соответственно подсветит. Зачем он это делает? Ну, то есть, на мой взгляд это такая опасная для него лично авантюра, я реально считаю, что одно дело россияне там говорят, там, признание ДНР ЛНР, ну то есть там Грубо говоря, бесплатно и без потерь на халяву, там, поддержать братский, братский народ, там, значит, русских от бандеровцев защищать, там, там, от укранацистов, да, там, это, это пожалуйста. Вот, другое дело, это война с Украиной, где у всех родственники, где кровь, насилие, то есть сейчас, опять-таки, уличные бои, к сожалению, это... Неизбежно еще и сильные жертвы среди мирного населения. Уже появились жертвы среди мирного населения. Вот сейчас только что разговаривал с мэром Мариуполя Бойченко. И значит, он говорил, что у них уже больше 30, да, 35, 35 цифр у него была раненных среди мирного населения, из которых там... Значит, 8 в тяжелом состоянии, остальные в средней тяжести, но тем не менее это уже означает, что прилетает по мирному населению. Он говорит, что это вот все микрорайон Восточный, который там самый близкий к этим самым позициям ДНР, и ЛНР. Но, с одной стороны, они не продвинулись там ни на метр. <coughs> но взять Мариуполь это вообще очень сложная задача, он очень сильно укреплен. Вот, что они там ни на метр не продвинулись, но с другой стороны, вот, мирные граждане страдают. И это же все сейчас начнет разбегаться по экранам мировых СМИ. И там даже ДГАГИ, товарищ, может не дожить. Скажи, пожалуйста, сейчас появилась информация в СМИ, что Зеленский запросил переговоры. Через Макрона, видимо, по крайней мере, поступают такие сообщения. Правда ли это? И вообще, можно ли чего-то добиться этими переговорами? И связанный с этим такой подвопрос, а понятно ли вообще цели Путина, чего он хочет конкретно добиться? Ну, слово «запросил» — это, наверное, очень неточное и неправильное слово, которое хотят, наверное, произносить в России. Потому что это был чистой воды, я вот слышал выступление Зеленского, оно было буквально минут 20 назад, мы здесь все собирались, там значит, его слушали. Вот он, кстати, еще раз обратился к россиянам на русском языке очень хорошо. Вот, советую всем послушать. Вот, а, значит, то, что было по переговорам, ну, то есть он сказал, что Украина всегда открыта к переговорам. Ну, то есть это переговоры о том, как Россия просто прекратит эту агрессию и уберется ВОН. Uh, ну, то есть там никаких ноток капитуляции о том, что он запросил передышки, переговоров, там нет. Это, есть, ну, это очень да, хорошо, это, что ты сейчас да, это да, уточнил, да. Да. Да. да. Потому что я это увидел, это произвело такое немножко тягостное впечатление. Нет, не, этого совершенно не было. То есть это просто <къех> как раз, ты говоришь там про цели Путина, ну, во-первых, его никто не понимает, цели Путина, потому что он там... Устами Пескова сказал, что его цель там это значит зачистить Украину от там нацистов фашистов там произвести денацификацию там и так далее ну то есть самый простой способ это как раз освободить территорию украины да, убраться в Россию. И вот как раз она денацификация произойдет но путин явно имеет в виду что-то другое ну, вот а, значит и поскольку эта цель не может быть таким образом исполнена вот за отсутствием субъекта нацификации вот, значит, то поэтому как бы непонятно, то есть, что, что, же, что же будет в конце. Значит, я думаю, что Путин хочет не оккупировать территорию Украины вот, в полноценном смысле, да, когда там, значит, там, грубо говоря, там управляемая из Москвы полиция, там, значит, стоит, да, то есть там российская армия на каждом перекрестке и все прочее. Я думаю, что его задача посадить в Киеве марионеточное правительство, Лояльная Москве. Ну и чтобы вот оно уже там подписывало минские соглашения, значит, проводило демоцификацию, преследовала mm -hmm. политических оппонентов. Вот. Твой покорный слуга, естественно, в списках здесь на интернирование. Ну, вот. Они уже тут все ходят а, по рукам. Вот. Но а, а, я совершенно не понимаю, как этого можно достичь. Да, то есть, потому что даже тогда, когда это было власти Януковича, который был абсолютно легитимно избранным президентом и никакой не марионеткой, да, но украинцам он не понравился, они его выкинули. Вот. Здесь богатая традиция значит, выкидывания негодных гетманов значит, из своего кресла. Каким образом может удержаться условный медведчук, не знаю. Кстати, у меня есть такое ощущение, что Медведчука уже нету в Киеве, что его увезли куда-то. Угу. Ну что ж, спасибо большое, Илья, за то, что смог выйти к нам в эфир в этот тяжелый момент и рассказать о том, что происходит. Ну, а с вами были телеканал «Форум Свободной России» и Илья Пономарев. В прямом включении из Киева мы будем продолжать следить за событиями в Украине.